Приветствую, друзья! Всех на своем канале. Вы находитесь на канале по покеру, и сегодня я решил сделать свое очередное видео. Давно не, не, не получалось мне записать видео, ну так сказать, хорошее. Нихом не, не хочется выкладывать, делать И сегодня вот я, как сказал, уже решил выложить очередное видео. О чем она будет? Сегодня будем открывать свои любимые сундуки. Здесь мне пришло письмо, значит, от Poker stars что у вас есть определенное количество сундуков. Которые мы, скажем так, достойно заработали. И вам нужно их открыть еще не месяц или они сгорят. Поэтому я так вот хотел немножко понакопить побольше. Но, увы, будем открывать сколько есть. Значит, что представляется в сундуке? Ну, как вы видите, вот на рабочем столе вот, открыт сундук, и в нем при открывании будут и выпадать такие вот, можно сказать, денежные призы в размере там определенной суммы долларов. И вот такие зелененький там но ну, здесь достаточно большая сумма плюс 600 у нас там чуть поменьше будет ну плюс 600 это будет к очередному сундуку добавочка да, то есть вот эта шкала такая будет накапливаться и при накоплении вот этой шкалы будет дан еще один сундук и значит у нас есть вот такие плюс 950 здесь на картинке на, на, нарисовано это на эти очки вы можете сходить в магазин и купить какие-нибудь себе ну интересующие вещи продукты там что будет а, магазин например вот мы зайдем сейчас а, на покер stars что у нас есть в магазине вот зайдем в магазин stars я немножко так сейчас вступление делаю ну здесь есть денежные награды мы можем обменять их там вот до 1 миллиона оч... а, 1 миллион очков 10 долларов книги значит э, новинки так карты беспроводные наушники Например, одежда. Футболка, кепка, не знаю, там толстовка. Например, зайти в электронику. Беспроводные наушники. Xbox, Sony, PlayStation. Ну, iPad. Станьте обладателем последней модели популярного iPad. От Apple. То есть все это можно купить. Вот у меня на данный момент 638 очков. Посмотрим сейчас, сколько у нас. И что даст сундуки, поэтому всем внимание приятного просмотра. На данный момент у меня 26 неоткрытых подарков, так скажем, и сейчас мы начнем открывать. Вот шкала, как мы видим, которая мигает. Но она только вот сейчас на таком уровне. Как она заполнится, мне дадут еще один сундучок. Поэтому всем приятного просмотра. А мы начинаем. Итого, первый сундук. Плюс одна монеточка. И билет нам на турнир. Так, это флаг охота на флаги. Вот, нам дали 0,20 центов турнир, турнирных денег Я бы сказал, довольно-таки что-то много стало у нас призов в одном сундуке Видно, как программа BookerStars сделала обновление, но нас это радует, поэтому продолжаем Следующий у нас подарок И мы посмотрим, что в нем будет Плюс два золотых, скажем. Турнирные деньги. Так, конечно, а это флаг. Плюс 15 у нас в следующем сундуку ну, пока все отлично. Пошли дальше. 24 сундук у нас. Плюс 9 золотых. Так, а вот там полный ряд задых, получить еще больше на подарок открыть, на моего его открываем. одну открываю. о э, вот это видно подарок сейчас посмотрим чем не будет надеюсь что-нибудь путевое ну, 050 почти доллар ладно поэтому дальше 22 сундук плюс 17 Ну, это хорошо флаг пока еще не разобрался ты чего флаги но видно тоже за них дают сундуки 0.25 турнирных денег тоже хорошо 22 что у нас будет в 22 Сундучки. 4 золотых это мы, мы сходим в магазин один флаг турнирные деньги тоже тоже не помешает и 25 зеленых поехали дальше 21 сундук друзья плюс 4 влажок австралия турнирные деньги 10 центов и вот у нас почти сейчас накапливается след следующий сундук бонусом идет 20 сундук плюс 4 лаг и 10 центов а еще плюс 5 зеленых ну ладно спасибо и 19-й сундук. Что у нас ждет 19-й сундук. Давай, давай, давай. Плюс 20. Ну хорошо, по 20 грамм это очень замечательно. Что там? О, 50 у это тоже хорошо. Так, и у нас почти уже подготовился еще один сундук. Но я думал, что со следующим 18-м сундуком у нас будет... Дополнительный угочок. Опа. Да, действительно. И даже не один. Восемнадцатый. О, цвет другого цвета. Это говорит о том, что может быть что-то серьезнее быть. Ну, не факт. Ну, 25 это нормально. 25 центов. Поехали дальше, друзья. Да, так мне нравится, конечно, открывать сундуки. Все-таки подарки. Всегда было приятно, когда мы их смотрим. Ну, плюс 26. Отлично. О, доллар. Доллар это достаточно на таком уровне. Как сказать, у меня не совсем пока высокий уровень. И да, достаточно. Доллар довольно-таки крупный приз. Флаг, значит, у нас. Открываем следующий сундук. 0,25 примерных денег. Тоже отлично. Поехали дальше. 15. -ый. Ну плюс 4. Ну, как-то маловато, но спасибо. Флаг. Ну что там? 0.25. О, 32. Это хорошо. И 14 сундук. Давайте откроем. Посмотрим, что в нем будет плюс 5 для похода в магазин на 20 центов турнирных денег ложок плюс 44 замечательно 14 сундук у нас пошел ну давай что-нибудь хорошее плюс 7 о друзья у нас есть еще один подарок а, так, так. Ну ничего, пока я не вижу что-то такое описание. Откройте подарок. Ваш подарок был осужден до 13 июля. Ну и что, мы сейчас откроем его. Открываем подарок и смотрим, что же в нем будет. Долго вот он так немножко открывается. Ну. Такой вот своеобразный разноцветный у нас сундук. 0,75 центов, в принципе, ну, деньги всегда были приятны. А мы продолжаем открывать свои стандартные сундуки, которые у нас накопились. И у нас идет 13 сундук. Давайте посмотрим, что в нем будет. 12 сундук. Плюс 8 золотых. Флаг Германия плюс 5. Не так-то много, конечно, но тоже приятно. И у нас э, пошел 11 й сундук плюс си флаг. Стандартно, флаг, всегда кустарика. Но опять плюс 5, -5 как-то маловато, да? Вот нам бы побольше сюда. И 10-й сундук может что-нибудь, да. Интересное, плюс 4 лак польши ну денежки 10 центов маловато ну вот 15 уже тоже нормально так 9 сундук открываем плюс 9 плюс 15 ну, пошел у нас восьмой сундук плюс 8 Флаг. Бельгия. О, плюс 15. Так. Поехали дальше. Седьмой сундук у нас. Седьмой сундук. И что же у нас будет? В седьмом сундуке. Ну, плюс 2 золотых. Обижайте. Плюс 10 турниров денег. Флаг. И плюс 15 на Отлично. Шестой шестой сундучок у нас 10 центов флаг и плюс 5 так 5 сундуков друзья у нас осталось 5 красных сундуков они сундуки тоже отличаются там, Ну, на данный момент у нас сейчас красные 10 центов и еще пикачок так, 4 сундука у нас осталось Давайте открывать будем надеяться, что удастся нам Получить еще один сундук Ну, здесь Еще пол шкалы Третий сундук пошел И мы все с нетерпением Осмотрим, что в нем будет Плюс девять золотых, отлично Лак Плюс 5, Ну, маловато так, поехали Второй сундук Кубок плюс 9 Отлично Пулак. О, плюс 15 Ну, вот так уже получше И у нас, друзья, остался последний сундук И давайте его откроем Не будем долго мы думать и гадать А ну, что будет, то будет Плюс 7, отлично флажок колумбия О, плюс 15 и немножко нам не хватил следующего сундука но ну, ничего страшного в следующий раз поэтому друзья всем кто смотрел данное видео желаю удачи успехов и продвижения своего канала а мы увидимся в следующий раз Всего доброго, пока.